Добрый день! Мир шапок вчера получил вот от вас такую вот прекрасную капитаночку Вот. Очень доволен. Так все упаковали, конечно, замечательно. Вот такой беретик мы, правда, купили у вас в Питере. Месяц назад. А вот этого размера, к сожалению, не было. И вы нам прислали. В общем, все так здорово. мне, Нам очень понравилось работать с вами. Будем заказывать еще, дай бог. Расскажем всем в Челябинске про вас. Все. Всем спасибо. До скорой встречи. Пока.